16. 16. 16. 16 плюс. Тут обычно... дело явно происходит после Гражданской войны, да, противостояние нас перевели. А, да. как, как, как, как так? Вот. У меня Существos. лишь один вопрос. Когда Кэпу нужна была помощь, <суприк> ты бы пошла со мной? Это наушный музей. если бы <постивление> пошла, <И> тебя бы <футастово> <постивление> не поймали. Я вас что-то вляпаюсь, вас самые Я родные Я вас там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 Колосс. А не круче, а От... У нее что? Отражение сделали. почему же были? Я оставил. оставил. Да, да.